Здравствуйте, уважаемые зрители Школы Видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрите данный ролик и узнайте все о том, каким должно быть название видео на YouTube. Самое основное, что вам необходимо усвоить, это то, что название видео обязано содержать в себе как можно больше ключевых слов. Ведь ясно, что чем больше ключевиков названий, тем выше это видео будет продвигаться по этим самым ключам. Понятно, что должно быть много ключей. Но как их найти, где их взять? Здесь вам поможет расширение для Google Chrome вид IQ. Там вы можете ввести какой-то ключ и найти похожие на него запросы. Если вы нажмете на кнопку «Ускорить это видео» внизу, то у вас появится возможность также увидеть топовые ключи, Таким образом, у вас уже есть два-три ключа, которые нужно вставить в название. «Каким образом?» — спросите вы. Теперь в бой вступает ваша фантазия. Вам нужно сделать такой текст из ста символов или немногим меньше, чтобы все три ключа вошли в него без изменений. Также было бы совсем идеально, если бы в название входили слова-призывы, которые пробуждают зрителя переходить на ваш ролик. Но это уже высший пилотаж. В конце давайте посмотрим, например, нам нужно сделать название видео для магазина автозапчастей. Итак, для начала находим ключи. Лучшее из них это продающее видео, видео для сайта и автозапчасти. Теперь составим из них крутое название. Продающее видео для магазина запчастей. Вы знали, что магазину автозапчастей нужно видео для сайта? Вы просмотрели видео о том, каким должно быть название видеоролика на YouTube.